В данном уроке мы рассмотрим 4 основных принципа инвестора. Данные принципы я взял из книги «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самуэля Клейсона. Книжка очень короткая, там по-моему порядка 50 страниц, поэтому вот именно вот эта книга рекомендую вам прочитать ее. Я думаю, она будет очень интересно. И там действительно вот компактно собраны самые основные принципы, которые позволят вам действительно стать инвестором, разумным инвестором. У него там 7 принципов. Здесь я поговорю и расскажу только про 4 самые основные. Первый принцип. Это пополняйте постоянно свой кошелек. Приводится пример, что есть у вас вот корзина. Положили туда 10 яиц, а забираете 9. Положили 10, забираете 9. В таком, при такой схеме обязательно ваша корзина когда-либо переполнится. Точно так же вы должны представлять, что вот ваш кошелек, вы получаете зарплату. Неважно, это наличные, безналичные деньги. Но если вы из зарплаты каждый раз будете тратить только 9 десятых, то соответственно ваши деньги, которые будут оставаться, будут постоянно расти и расти. Вот это первый принцип, которым должен следовать инвестор. То есть вы должны всегда одну десятую часть оставлять, что бы ни случилось. Как будто вы ее просто не получили на руки. Нет и все. Если вы так сможете сделать, это уже будет ваш первый шаг. Второй пункт. Очень часто говорят, что ну как же я могу там оставлять что-то, если мне и так не хватает своих денег. Но ну вот возьмем людей, которые например, живут где-нибудь в деревне, где нет там работы. Или в городах, которые ну нет особой работы, невозможно найти. И получают там свои 20-30 тысяч рублей. Кто-то живет в Москве и получает 100 тысяч, кто-то 150 тысяч рублей получает. И у тех и других денег не хватает. Ну что же, получается, что Одному человеку хватает 30 тысяч, чтобы не умереть с голоду, а другому 150. Поэтому здесь мы путаем два понятия. Деньги, которые необходимы для выживания и все остальное, что вы тратите сверху на различные развлечения. Всегда есть возможность свою десятую часть из заработка откладывать и не тратить. У нас как привыкли, что большинство делают так. Зарплату увеличили. Полтора раза. Полтора раза больше начали тратить. Обещают хорошую зарплату. Мы начинаем брать кредиты. Покупаем вещи, на которые, которые мы не можем себе позволить с нашим заработком. И потом пытаемся свести концы с концами. То есть живем от зарплаты до зарплаты. Вот это неправильно. Во-первых, нужно вообще отказаться от кредитов. Если у вас нет денег купить что-либо, то лучше вообще не брать это в кредит. Мы говорили уже о риске потери работы. Потеряли работу, а кредит никто вам не отменит и вы должны будете его выплачивать вам придется как-то выкручиваться возможно перезанимать новый кредиты брать вот это очень плохая ситуация и поэтому всегда можно жить в соответствии с со своими расходами вы уже для себя определите что вы хотите жить сегодняшним днем и тратить все и всегда не иметь копейки в кармане или вы хотите откладывать часть денег и копить это, и становиться инвестором, и заставить в конечном итоге деньги работать на вас, когда вы уже сможете позволить себе тратить столько, сколько вы захотите. Кажется странно, непривычно, но тем не менее, чем вы моложе, тем больше у вас шансов прийти именно к такой ситуации, когда ваши расходы будут меньше, чем ваши возможности. Именно к этому надо стремиться. То есть вот первые два пункта у вас выполнены. Переходим к третьему. Если вы будете постоянно откладывать деньги, ничего хорошего из этого не произойдет. Деньги могут украсть, обесцениться могут. Постоянно присутствует инфляция, которая может просто ваше накопление превратить в ничто. Поэтому пункт третий. Необходимо сделать так, чтобы деньги работали на вас. То есть нужно приумножать свое богатство. Вот это третий принцип. Именно этим принципом мы будем заниматься в данном курсе. Я расскажу, как можно приумножать свое богатство. И сразу переходим к пункту четыре. При этом необходимо контролировать свои риски. Об этом тоже мы будем обязательно говорить. То есть, приумножать свое богатство нужно грамотно. Конечно, можно там купить какую-то, вложить деньги в какое-то перспективное предприятие, в какой-то бизнес. А этот бизнес возьмет, да и прогорит. И все, все ваши деньги, которые вы копили, например, за 5-10 лет, могут испариться в один момент. Очень часто также люди приходят на фондовый рынок и начинают вкладывать деньги, которые они заработали своим трудом, своим бизнесом в течение 10-15 лет, вкладывать в непонятные для них какие-то акции, какие-то облигации. И прогорают достаточно быстро. То есть миллионы, которые они заработали в течение всей своей жизни, они бывают, сливают в течение нескольких месяцев или года. То есть вот такого не должно быть. Каждый риск должен быть взвешенный и должен быть подконтрольным. Рекомендую еще раз Прочитайте книгу «Самый богатый человек» в Вавилоне и все те вот эти принципы, о которых я здесь рассказал, скорее всего вам будут более понятны и логически обоснованы в данной книге. До встречи в следующем уроке.